Я тебе сейчас, смотри, какой подарок сделаю. Ты меня вообще тогда всю жизнь будешь да? Молодец, нет? А скидлс тогда на место по 10. когда нас я вообще не на 10, как будто меня Нашел, у да? Здравствуйте, товар съешь шоколадку. Шоколадка с Шоколад, шоколад, шоколад, шоколад. О, нет, шоколад нет, россия с клубникой, 89. девять. Шоколадка, шоколадка большая, вот такая. Вот такая да, а знаю. Знаю, а видите, Она, видите, новая, Новинка. на А, Целую там, это маленьком, что-то да. Целую. Надо пробовать. И разве не пробовать, давай, конечно, Конечно. Привет. Привет. Сейчас это понимаем. Мы Карточку. Это ваши? карточки, Какая-то? 332 Ага. Я карточку сделала, да? Снег ты забрал, да? Парить? Да, у них денег Тебе надо селить в банке. Мы тут, Юля, впариваем все. Давай, чего ты это хочешь?